так вы с любовью из моего домика в деревне показываю вам свой обеденный стол но ну, не так просто конечно у меня есть к этому причина чем бы говорит, бабушка не тешилась лишь бы без дела не сидела это я про себя у обеденного стола стоят вот такие стульчики подушечки Что самое интересное это из подновогоднего подарка я вам сейчас покажу вот такие новогодние подарки были так вот они складывались вдвое ну вот когда сидишь они кажется, мягко хорошо вот гола, голова голова барашка мешает вот. и решила я все-таки прийти барашек смешной конечно такой симпатичный и прийти я к тому варианту который когда-то был у меня воспользоваться тубаретками тубаретки у меня уже старые не сильно красивые, решила я их отреставрировать. Четыре тубаретки покрасила, такой коричневой красочкой покрасила, вот они у меня еще сохнут тут, и розовый, ну чтобы уж не все одинаковые, какое-то разнообразие было, Тут покрашенные так. Сделала мягкие подушечки на ножки, чтобы не скрежетала не скрипело, ну, это вроде бы, как будто бы они приличные такие получились, да? Но я так не люблю, когда стульчики холодные. Так, и когда-то для этого у меня были куплены такие ковровые сидушечки. Вот таким образом эти у меня ковровые сидушечки выглядели. Но они настолько неудобны, настолько они слетают с этих табуреток. Решила отказаться. Новый вариант для табуретов сейчас я вам покажу из лоскуточков всяких разных это вот кофта это тут какие-то остатки остатки всякие разные это вот красная, это трикотажные кофта в общем все собрался вот такой рисунок на табуреточку и с обратной стороны здесь тоже идет такое ткань ну, проложены чтобы они были мягкими Таким образом собрались, собрались, собрались лепесточки такой деревенский вариант. Здесь что делается? Здесь пропускается резинка. Сейчас я вам покажу на шве. Сейчас, сейчас. Так вот эту ручку пропускается резинка самая обычная и стягивается на табуретке. И получается очень неплохой вариант обновленных табуреточек. И они прям неплохо вписываются. Думаю, дай-ка я уберу эти стулья, что-то изменю. Начинается же Новый год. Думаю, что какие-то изменения хоть мелкие должны быть. Посмотрите, как я одела подушечки такие на тубаретки. И получилось ну достаточно неплохо, скажем. Это вот розовые у меня туборетки, а там... Такие коричневые. Они сейчас подсохнут, я их поставлю. Ну, немножко цветочек здесь выполнен, он практически одинаково. Ну, а кантик вот немножко по-другому сделан. Но очень неплохо смотрится. Удобно в использовании будут эти а, стульчики. Маленькое творчество. Такой деревенский получился вариант табуреток. Мне кажется, очень неплохо они Смотрятся, и они тепленькие, и очень-очень они хорошо, прям так не слетают они со стульчика, вот все зафиксировались очень хорошо. Ну, мне нравится, потому что, во-первых, использовались все какие-то мелкие тряпочки, мелкие такие лоскуточки, они пошли в дело, и очень неплохо смотрятся, мне нравится Столи громоздкие вроде бы, это вот они так. Я их подклеила, они не шуршат. Вот подсохнут те две тубаречки, я точно так же одену. И будет у меня такой ненавязчивый деревенский, деревенский комплект. Мне нравится, мне нравится.